Так, друзья, всем привет! Сегодня 29, Дамир, какого у нас сегодня? 29 декабря. Сегодня в ночь у нас произошло происшествие не то маньяки, не то ну не грабители точно, так как зашли люди, и мы сейчас будем расскажем вас. Многие смотрят нас в поселке Кужинер, и хочу предупредить всех то, что происходит что-то не в порядке в Кужинере. Так, было 12 ночи. Я спала. У меня Андрей, ну, как, как говорится, Динар, отстань от моих волос, я рассказываю пока. Я спала с Даринкой в комнате. Ну, вы знаете, в какой. И Андрей у меня выходит курить по вечерам. И мы больно-то не закрываем дверь входную. В итоге... В первом часу ночи к нам забрались сегодня. Я сегодня же это видео закину, и вдруг кто что знает, могут или позвонить, или написать сообщение. Но главное, такой, факт в том, что сегодня забрались. Соседи спрашивала, соседи мне. Одна соседка сказала, что за ней следил один человек. Он даже зашел, поднялся на третий этаж. Она как его увидела, она убежала. Затем. Ну, короче, мы сейчас расскажем все с детьми, как это все было. Так, как это все было? Давайте рассказывать. Ты короче, ты, ты, ты как сидел? Он играл. Я играл в конкурсе, в игру. Да. Он э, вы знаете, что я ложусь рано спать в часов девять. У меня Давид у, у мальчишек каникулы. Надо было сегодня в садик везти, и я не повела за то, что я испугалась. Бог его знает, может, за девчонками охотятся. И, короче, было так. Было 12:30 ближе к часу ночи. Даринка тоже не спала. А, Динарка. Даринка, говорю. Короче, как было? Кто где сидел, сыр, Я играла в вот, Ну, ты где сидел? Ты мне скажи, может, не надо же. Ага. Динара, где меня Динара где сидела? Динара, расскажи сама, как ты сидела? Я лежала, а Давид сидел, и А потом какой-то дяденька, вот так вот, и курица, и потом, я думала, что это папа, потом он сильно закрылся, потом Сильно закрыл, да? Да. А Давид, ты что в это время делал? Я, я выбежала. А Динара, что тебе сказала, что-нибудь нет? Да. Нет, шатань ника. Не, не Она хочу. мне сказала, то, кто то был, я выбежала, посмотрела. Ага. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну в комнатах везде ну, света не было не у нас. лка тут убила. Я обратно пошел. Ага. Потом я обратно пошел. Вот пошел. Да. Ага. Потом опять за компот потом вот... Я хочу дополнить, он заходил три раза к нам домой. И, короче, я играл, да? Потом опять кто-то зашел. Да. Я Быстро не пьяные шаги, трезвые абсолютно, да? да. Быстро. Да. Ага. Ключил тут цвет. Включил тут цвет. На кухне. И тут какой-то дядька стоял и убежал. И вышел. Сразу вышел. Да. Убежал. А. И хочу вам сказать. Давид потом меня разбудил, ну как, я не спала, я дремала, просто у меня сон не крепкий, я все слышу, когда кто заходит, я это все слышу, я слышу, Дима у меня был у Домера на день рождения, вот Дима сегодня с Домером приехали, вот они у меня оба, в 7 часов утра приехали, но Дима позвонил вчера вечером, Диме, а Давиду сказал в 9 часов, а я уже в это время сплю, и сказал маме, передай, что я в 6 утра выеду, в 7 дома буду. Ладно. А я-то с то говорю, Давид говорит, мам, там дяденька ходит. Я говорю, это Дима, наверное, ты попутал, сынок? Он такой, нет, мам, что я, Дима позвонил, говорит, я с ним разговаривал, он утром приедет. В итоге, что? Затем я говорю, закрой дверь. Закрыл он дверь. И слышу, машина подъехала. Давид тоже слышал. Но я не стала в окно смотреть, так как было темно. Фары-то не горели, ничего не горели, но слышала голоса. Голоса, наверное, трех-четырех людей. Мужские, женских не было. Затем слышу, у нас входная дверь уличная. Она очень сильно хлопается. А у нас окна деревянные и очень слыш слышимость хорошая. В итоге... Э, зашли и сразу к нам вот эту ручку туда-сюда туда-сюда ну э, хотят опять зайти четвертый раз уже четвертый раз друзья ладно он вышел опять этот э, человек вышел минут пять прошло опять заходит опять подожди опять заходит дверь хлопается Опять туда-сюда, туда-сюда, и Давид не спит, и я спать не могу. До четырех утра я сегодня волновалась, я сегодня спать не ложилась. Никто не спал. И у меня девчонки сегодня даже в садик не отправил, потому что я боюсь за жизнь моих девчонок, и бог с ним, с этими елками, но дети должны быть при мне. Вот. Что Давид-то хотел рассказать? Короче, он прям только в детскую заходил. Можете, да. Только вам. Захотел. Да. Мама, он как он, хотел. Давай. он вот вот, Ну он Иди, иди, как... дверь открой, покажи, как он взгляд. резко. А ты испугалась? Угу. Ты потом Давиду сказала, да? А, а, шо -шо, а как он из себя выглядел? Синяя курка, покрытая вся белыми пятнами. Ну белые пятна это от стены, от да. стены, потому что звездка покрашены подъезды и от стены это все. Да. Ага. Ты испугался? Конечно испугался. Он сразу ко мне, он сразу меня будит. И ну что, мы сегодня их ждем? Если они придут. Что делать будем, не знаю. Но не знаю. А соседа сегодня спрашиваю со второго этажа. Я говорю, Андрей, к вам стучались? Да я, говорит, попробуй, пускай взломают. Ты, говорит, если вдруг что, беги ко мне сразу, в любое время, в любой момент. Я, говорит, помогу. А я-то... Я говорю, ладно, потом напротив соседа тоже спросила, я говорю, к вам вламывались, да, говорит, дверь сегодня ручку так вот дергали, но не стучались, вот. И третьего этажа девушка у нас там, я, говорит, от парня шла, и вот этот мужчина, их, он не один, и ходит Ванда, и они следят за людьми, которые ходят ночью, и, видимо, они за Андреем моим проследили, ну, Андрей у меня. Ну что... Я прямо сейчас это буду выскидывать видео. А, конечно, сегодня вот в 3D в 12 ночи они только ходят, когда темно уже везде, когда люди спят, и когда у кого открыты двери, я не знаю, что они хотят, но воровству не, произ... не произошло, Воровать. Хотя у меня камеры на видном месте, паспорт там, и телефон всего было. Они ничего не вытащили, а.. Следили они за этой комнатой, но ну, когда он, видимо, Давид у меня уснет. Мне так кажется, что они хотели ага, забрать моих детей или что своровать. И еще раз повторюсь, я из-за этого детей не отпустила в садик. Я боюсь за их жизнь. Не дай бог, что случилось. И так что посел с нашего поселка, куженер многие нас смотрят, сходила в магазин, девч, детям сказала, закройтесь в магазине, тоже всем сказала, что происходит. И одна женщина мне сказала там в том году, говорит, такая же банда каталась, говорит, по нашему поселку по Куженер. и тоже также же входили домой, не стучаться, они, они просто открывают двери и заходят домой. Что делают, я не знаю. Если бы. Со мной сегодня это наше происшествие. Вот с моей семьей не произошло. Я бы об этом еще и не знала бы. Так что, как говорится, предупреждаю всех. Если предупрежден, значит вооружен. Так что будьте бдительны и старайтесь закрывать двери. Не дай бог, что случить. Они как раз в такое же время, они предновогодние, они начинают шаться по всем квартирам. Так что все, пока. Друзья, еще хочу сказать по скрипту, в магазине еще один мужчина подтвердил то, что к ним тоже сегодня вламывались, не стучались и искали, видимо, ключ. У него, говорит, сын тоже так поздно ложится, но, видимо, на компе, и мы, говорит, не придал значения то, что сын сказал, когда... Пап говорит, сегодня у нас, говорит, кто-то дверь хотел открыть, и ключи подбирали, а в итоге я ему не поверила, и вы, говорит, вот это сказали, говорит и я вот услышал, что это на самом деле происходит в нашем посольстве. Так что, друзья, я не знаю, может у кого-то что-то произошло такое, то, что как у нас сегодня было, не знаю, но мы ждем, ждем, конечно, вот этих. Как у нас вчера было на ну Нет, мы про себя я говорю, про тебя что ли говорю. И не знаю. Ну, короче, мы придумали такую тему. Если они подойдут, мы будем... Мы подготовлены к этому. И сделаем все возможное и невозможное, чтобы встретить этих гостей еще раз. Последний выживший. Где ты? Последний выживший, верь. Нет, я хочу просто этих людей выцепить и... Просто, просто и, и, после, и просто наказать, да, реально наказать. Почему они зашли к нам домой без спроса. Ни один человек, наш знакомый, так не заходит. Ни один. А Что вот она? здесь... Вот, вот, ну, кроме этого дебила Мама, надо не Конечно. Ну все, друзья, я все сказала. И еще раз... Говорю вам, будьте бдительны, закрывайте двери на ключ, но у них, видимо, запасные ключи есть, и старайтесь прислушиваться ко всяким звукам, потому что они подбирают ключи. Дебил. У кого? У кого? Да я тебе и говорю, они подбирают ключи. чем мне врать-то? Если мужчина, тот под, подтвердил, что к ним тоже домой, блин.